Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Рыбы на июнь 2021 года. Сразу хочу сказать, что июнь создает очень большой акцент на вашу сферу семьи и недвижимости. Поэтому основная событийность этого месяца будет связана именно с тематикой этих сфер вашей жизни. По 22 число Меркурий будет ретроградным в вашем четвертом секторе. В этот период времени может меняться отношение к кому-то из членов вашей семьи, может быть необходимость менять сам принцип общения с кем-то из ваших родителей, либо с другими членами вашей семьи, в этот период времени вы можете рассматривать идею переезда, каких-то перемен вот в тех вещах, которые казались вам до этого момента привычными. Но в целом важно понимать, что ретроградный Меркурий больше воздействует плюс в плане диагностики тех моментов, которые нужно менять. Но эти перемены, скорее всего, будут происходить позже, уже как минимум после разворота планеты. То есть большая часть перемен будет происходить в конце месяца, а также в июле. По 10 июня будет открыт коридор затмений на вашей оси 4-10 дом. И это очень важный период в вашей жизни, в это время нужно будет уравновешивать тему личных амбиций, в том числе карьерных, и тему семьи. Скорее всего, именно семья будет притягивать все ваше внимание, и нужно будет много времени тратить на решение вопросов, связанных с темой недвижимости, вашего эмоционального комфорта, а также с темой... Место, в котором вы проводите большую часть времени. Поэтому для некоторых это может быть не столько квартира, как, например, офис, в котором вы работаете. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем четвертом секторе. Этот день может принести важную информацию, важный контакт, который будет иметь отношение к теме семьи. Опять-таки к вопросам переезда, например, либо покупки недвижимости. В любом случае, по данному соединению могут происходить важные моменты, которые в полной мере будут раскрываться в ходе затмения 10 числа. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке рак в вашем пятом секторе детей, хобби, творчества и отдыха. Поэтому вы будете нуждаться в том, чтобы много времени проводить с детьми, чтобы ощущать, что вас любят, что вы нужны. Венера — это планета пассивная, поэтому она работает больше на прием. И Венера в Пятом Доме показывает, что вы хотите, чтобы к вам проявляли вот такие эмоции, чувства. Но при этом, конечно, Венера в Раке, обладает эмоциональностью, это водный знак эмоциональный, поэтому можно сказать, что в этом месяце будет много эмоций, и они будут направлены как раз-таки на тех людей, кому вы доверяете и кого считаете своими близкими. 3 числа Солнце будет делать ринг к Сатурну. В этот день вы можете выполнить обещания, которые давали ранее. В этот день вы можете договариваться о чем-то важном. В целом это аспект, когда происходит все именно как, так, как должно быть. Это аспект порядка, последовательности, взвешенных решений. И вы можете эти качества транслировать как раз-таки на решения, связанные с семьей и недвижимостью. 5 числа Меркурий будет в квадратуре к вашему правителю Нептуну. И для многих этот аспект будет ощущаться как сложности в переговорах, в общении. К тому же в этот день будет оппозиция Марса и Плутона. Можно сказать, что этот день для всех знаков довольно напряженный, но вы будете ощущать это больше всего в плане коммуникации. 10 числа будет солнечное затмение в знаке Близнецы в вашем четвертом секторе в семье и недвижимости. Солнечное затмение дает старт новым процессам в нашей жизни. Это часто внешние события, которые подталкивают нас к внутренним изменениям. Поэтому вы склонны обостренно реагировать на то, что происходит вокруг вас, особенно то, что происходит в вашей семье. И в этот период времени вам важно ощущать, что вы не одни, что вас поддерживают. То есть вопрос эмоционального комфорта будет для вас. В это время на первом месте. И вы должны понимать, что это затмение происходит в соединении с ретроградным Меркурием. Поэтому оно будет иметь такие отдаленные последствия. И то, что происходит в июне месяце, во многом будет определять событийность вплоть до конца 2021 года. 11 -го числа Марс переходит в знак Леви, будет в нем находиться по 29 июля. Все это время Марс будет идти по вашему шестому сектору. Работы и здоровья. Что касается здоровья, чтобы ощущать себя хорошо, вам нужно будет много двигаться. Обязательно важна физическая активность в этот период для поддержания хорошего самочувствия. Что касается работы, то Марс будет требовать от вас проявления инициативы, умения отстаивать свои личные границы, умения все планировать, проявлять инициативу, и порой могут возникать даже конфликтные ситуации, которые имеют отношение к работе. Но важно будет, чтобы вы не занимали позицию наблюдателя, а отстаивали свое право выполнять работу так, как вы считаете нужным. 13 числа Солнце будет в квадратуре к Нептуну. Это тоже напряженный день для вашего знака, особенно в контексте отношений с семьей и родными. И ситуация может обостриться вообще в непредсказуемой для вас форме и по непонятным причинам. Но в целом этот день довольно-таки яркий. Он может помочь вам выявить какие-то пробелы, возможно, в отношениях, которые нужно обсудить. 14 числа Сатурн будет в квадрате Курану. Это важнейший аспект не только июня, но и всего 2021 года. Этот аспект определяет задачи наши в этом году. И впервые он себя проявил в феврале этого года. Это будет второй, второй конфликт между этими планетами. И в третий раз они встретятся в квадратуре в декабре этого года. Вы можете даже проследить определенную событийность в вашей жизни по датам точных аспектов. И что касается июня месяца, то это экватор событий, поэтому вы можете вот осознавать, что часть пути пройдена, но есть также и задачи, которые вам только предстоит решить. По сути, в основе этого аспекта лежит идея перемен. Квадратура от Урана к Сатурну — это конфликт между привычным и новым между реформами и старыми законами. Квадратура идет от вашего третьего в двенадцатый дом, и это говорит о том, что нужно менять подход в общении с близкими людьми, нужно больше контактировать, больше общаться. И двенадцатый дом — это как раз-таки дом изоляции и дом личного. Поэтому данный аспект говорит о поиске баланса между сохранением личной свободы, приватности и между тем, чтобы общаться с окружающими и э, сохранять контактность. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в вашем знаке «Дорогие рыбы». Поэтому вы будете ощущать особенно благоприятное влияние Юпитера во второй половине июня. В первую очередь Юпитер даст вам мудрость и самоуважение. Это планета, которая наделяет человека вот самоценностью, она позволяет раскрыть самые лучшие стороны характера в основном. Хотя Юпитер также может давать склонность к излишествам, а также к гиперболизации происходящего. В целом, это хороший период для того, чтобы осознать свои амбиции, поверить в себя и свои возможности, в свои силы. И, соответственно, в это время может меняться ваша самооценка, ваше самоощущение, и это напрямую будет влиять на отношения с окружающими. Вы должны это понимать. 21 числа Солнце переходит в знак «Рак» на месяц, ваш пятый дом. И это замечательный период для того, чтобы больше времени проводить с детьми, чтобы реализовать себя в том направлении, в котором вы имеете талант. Это хорошее время для тех людей, кто имеет свой бизнес, свое дело, а также для творчески одаренных людей. Но в целом это тот период, когда вы можете позволить себе больше отдыхать, либо действовать не по какому-то жесткому графику, а руководствуясь больше своим вдохновением и своим внутренним желанием. 22 числа Меркурий разворачивается в прямое движение, и на следующий день будет оппозиция Венера и Плутона. Поэтому можно сказать, что эти даты могут быть довольно сложными в плане отношений с окружающими, может возникать недопонимание, при этом стационарный Меркурий будет еще и затруднять обмен информацией э, и затруднять общение, но все же это период, опять-таки, когда можно выявить вот основные моменты, на которые стоит в дальнейшем обратить внимание. И по этим датам могут проходить важные события, которые во многом будут определяющими. 24 числа будет полнолуние в Козероге в вашем 11 доме. Полнолуние — это всегда кульминация, получение результата, завершение какого-то процесса. Одиннадцатый дом очень благоприятный. Это дом, связанный с легкостью получения, когда мы легко что-то получаем, то, что хотим. Когда нам помогают окружающие, когда вот буквально все хотят поучаствовать в событиях нашей жизни и чтобы у нас все обязательно получилось. К тому же данное полнолуние поможет вам выстроить какой-то фундамент и в дальнейшем уже иметь уверенность в том, что все получится. Сатурн, как диспозитор этого полнолуния будет в хорошем аспекте к Херону в конце июня и это даст даже несколько событийных таких веток, то есть в целом можно говорить о том что в конце месяца вам будет вести и причем это везение вы будете ощущать не только в каком-то одном направлении 25 числа нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем знаке это ваш управитель поэтому действительно конец месяца даст возможность фокусироваться на главном и лучше понять себя и свои потребности в в этот промежуток времени, это хороший период для того, чтобы поставить новые цели и задачи, над которыми вы хотели бы поработать в ближайшие несколько месяцев. 26 числа Марс будет в хорошем аспекте к лунным узлам, и это замечательное время для начинания, особенно если они связаны с работой, с выполнением каких-то задач, вы можете достаточно быстро справиться,